Всем здарова, ребята, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я с вами поделюсь о том, что разработчики сами сказали, когда же будет обновление в игре Among Us. Сами разработчики сказали, когда же выйдет новая карта Airship в игре Among Us. И признайся то, что эту информацию ты ждал порядка четырех месяцев. Однако официально новая карта Airship уже готова. И разработчики сами сообщили, когда же выйдет новая карта карта в игре Among Us Ну а так как данная информация совершенно эксклюзивная и всем интересная, я попрошу тебя лайк авансом и также пожалуйста подпишись если ты не подписан для меня это очень сильно важно так как у меня есть мечта это 50 тысяч подписчиков и в преодолении этой мечты можешь помочь мне только ты поэтому подписывайся прямо сейчас и ставь лайк авансом, ну а мы приступаем к самой очень важной новости С момента выхода первого обновления в бета-тестирование прошло аж целых девять дней ну и наверняка уже пора заканчивать бета-тестирование этого наималюсенького обновления мало того что очень сильно просят игроки этого обновления но так еще и онлайн в игре очень сильно упал ну и конечно же от этого пострадал бюджет игры, так как люди не играют и соответственно не донатят в игру. Ну а чтобы деньги были в кармане, нужно срочно делать что-то новое в игре. Они сделали маленькое обновление и тогда появилось очень много багов. И у людей были вопросы, зачем же такое маленькое обновление, да и тем более в нем столько много багов. Это маленькое обновление было специально сделано для того чтобы проверить кусочек глобального обновления с новой картой Airship. И все прошло успешно. До хренища багов. Но и за все это время разработчики успели наконец пофиксить эти баги. Ну и естественно, мы уже знаем то, что новая карта Airship уже готова. Сама карта была готова еще в середине декабря. Ведь 15 декабря игра Us вышла на Nintendo Switch. И, соответственно, на Nintendo Switch была новая карта Airship. Но, однако, ее быстро удалили. Во-первых, разработчики не хотели показывать новую карту, а во-вторых, на новой карте было просто огромное количество багов. Так как на тот момент карта Airship была на стадии разработки, и разработчики никоим образом не хотели показывать новую карту Airship в общий доступ. Однако косячить у разработчиков игры Among это стихия, и поэтому они спалили эту карту, но однако ее быстро убрали. Однако мы теперь знаем, то, что эта карта готова к использованию. Да и тем более в последнее время мы замечаем то, что в файлах игры стали появляться новые элементы с обновления с новой картой. Однако на данный момент... Все элементы обновлений игры Among уже загружены в игру, но только они очень хорошо скрыты. И вся эта информация уже давным-давно гуляет по интернету. И конечно же, разработчиков игры Among которые читают все посты, которые им пишут игроки, конечно же не могли этого не узнать. Ну и так как уже все давно рассекречено, да и тем более карта уже давно готова, Разработчики решили сами рассказать, когда же выйдет новая карта Airship в игре Among Us. О дате обновления игры Among Us, когда выйдет новая карта Airship, разработчики сообщили только энному количеству людей. Конечно же, эту информацию не получили все игроки. В общем, в интернете появились вот такие скриншоты на которых разработчики указывают дату обновления игры Among Us. И вот что заметил один из игроков, когда запустил игру Among Us. Если прочитаться, то мы увидим... Hey, new map will be released 03.17.20.21 Возможно, у многих появится вопрос. Так сегодня 17 марта нету обновления, зачем я это все говорю. Но, ребята, здесь дело в том, что когда у нас день у разработчиков ночь ну и получается нам нужно дождаться 18 марта и тогда именно 18 марта должно выйти обновление в игре among us и да это все выглядит как фейк но ребята мне кажется то что это правда однако я не уверяю вас то что именно завтра выйдет обновление в игре among us но однако мне показалось данная информация интересной и я решил с вами ей поделиться. Да, тем более текст написан очень качественно и не похож на то, чтобы это был фейк. Но однако фейк это или не фейк, решать именно вам. Однако давайте подождем завтра, послезавтра, и только тогда мы уже будем делать какие-либо выводы. Однако прямо сейчас вступай в бета-тестирование, если ты еще в него не вступил. Так как, естественно, обновление выйдет сначала в бета-тестирование. А на этом все. Подписывайся на канал и ставь лайк. Пиши свой комментарий, я обязательно его прочту. Всем пока-пока.